Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Продолжаем делиться инвестиционными идеями. И при подборе ETF-портфеля такой портфель позволяет забрать широкое движение рынка, как бы объять-необъятное, с достаточно небольшим депозитом. Ну и такие портфели, если правильно подобрать, то хорошо растут. Вообще, в принципе, специалисты с Уолл-стрит для начинающих, скажем, инвесторов, для тех, кто только подбирает портфель, рекомендуют обратить внимание на SPY, скажем, IVM, либо TripleQ, ну, на такие вот ETF. В принципе, они очень хорошо дают возможность такого пассивного дохода. Ну а если чуть поглубже копнуть и чуть больше доходности, то здесь необходимо учитывать некоторые нюансы. Так вот, мы портфели ETF подбираем. Подбираем также портфели из акций. Если вам необходимо подобрать портфель на различные случаи, то проходите по ссылке и узнайте, каким образом эту услугу получить. Так вот. В ETF портфель вошел такой фонд, как Drive. Это фонд на автомобили, электрические и автономные системы. Вот. То есть такой перспективный ETF, потому как последнее время, буквально последний год, электрические автомобили захватили, захватывают рынок, и производители переходят именно в эту сферу. Вот. Но ну, это первое, что привлекло внимание ну а дальше, дальше пойдем по пунктам вообще ETF это услуга услуга от фонда, от управляющего и она стоит каких-то денег и вот эта услуга стоит 0.68% процента, то есть меньше процента, это ну, такой интересный вариант, потому как есть и очень супер дорогие фонды, но ну, вот здесь вот такая вот небольшая цена так, дальше что? ETF платит дивиденды 6 центов на данный момент, причем буквально, наверное, полгода назад эти дивиденды были 2 цента и, там, скажем, год назад они тоже были на низком уровне и совсем... вот как раз, наверное, с квартал эти дивиденды стали расти, а это значит, что фонд чувствует силу и затем посмотрим по графику, ну и все увидим. Вот. В этот фон входят э, множество компаний, Вот топ-15 этих компаний и по названиям, я думаю, что здесь, может быть, даже и рассказывать про эти компании не нужно, они являются флагманами. Ну, что говорить, Google, естественно, является одним из флагманов как раз вот в автоматизации э, беспилотного вождения, э, как автомобилей, так и различных там систем. NVIDIA один из, наверное, самых уже... Крупных производителей чипов после объединения с ARM И здесь тоже без вопросов. Microsoft, естественно, это софтовая компания, которая идет впереди. но ну, также здесь и системы безопасности. Здесь тоже, думаю, объяснять не нужно. Тут же Apple. Далее Toyota Motor. Toyota, естественно, признанный лидер в, в автомобилестроении, если брать весь мир. Также Intel. И здесь, смотрите, тоже есть AMD. То есть оба таких крупных разработчика чипов, они находятся здесь. Так, Qualcomm, производитель чипов тоже здесь. Cisco тоже пионер и лидер в телекоммуникациях. Пионер в электрических построении электрических автомобилей Tesla здесь же, General Electric компания. Не скажу, что там чувствует себя очень супер круто уверенно, но в каких-то моментах, касающихся как раз направления автономных систем и автомобилестроения, она здесь чувствует себя неплохо. Вот, честно говоря, вот про компанию HON я, наверное, сказать ничего не смогу. General Motors – компания, которая захватывает тоже лидерство в производстве электромобилей. Micron Technology – одно из направлений этой компании – это как раз снабжать автомобильную промышленность своими чипами, памятью, которая специально разрабатывается для автомобилей. Ford – ну и AMD, Ford тоже вот и один из лидеров, ну по крайней мере двадцать пятому тридцатому году Ford тоже в тройку лидеров по производству электромобилей метит. Это то, что касается компаний, которые присутствуют в этом фонде, и из этого я думаю, что здесь наверное у каждого сложится впечатление, что компании здесь сильные. Так, дальше давайте посмотрим, как же ведут себя инвесторы относительно этого фонда. Создан он не совсем давно, но ну, порядка трех лет, наверное, есть история. И видно, что в начале входа не было. А вот как раз в начале 2021 года наблюдается приток инвесторов. И очень такой большой. И самое интересное, что оттока практически нет. То есть все, кто заходит сюда, в большей части они остаются здесь. А это значит, что доверяют инвесторы этому фонду и остаются и получают трибуле вместе с ним. Доходность этого фонда за три года 93%, за последний год 74%, ну и в этом году пока 15%. В принципе, если бы история была еще больше, то было бы интересней, но здесь наблюдается, что в принципе за три года он дал практически 100% и за прошлый год 74%, что говорит о том, что он постепенно, растет и скорее всего будет продолжать ну то есть по крайней мере провалов вот здесь никаких не замечено так ну и по графику это тоже видно ну этот провал как раз в пандемию затем он стремительно идет в рост, и сейчас наблюдается такая консолидация, наверное, и здесь больше шансов выйти вверх, чем вниз. Ну, если даже он чуть-чуть опустится до уровня, тут, скажем, 22, то, в принципе, его здесь тоже можно подбирать и занести себе в портфель. Ну и надо сказать, что этот ETF сформирован фондом Global X, который... Ну, является ну, один, одним из лидеров и ну, в качестве там, хороших управляющих. Ну, то есть достаточно ценные кадры в управлении этим фондом. Вот такая на сегодня инвест-идея. Так что забирайте, пользуйтесь себе в портфель, делитесь результатами. Посмотрим, что будет происходить. Если необходимо сформировать весь портфель, ETF – это не ETF, а акции – то проходите по ссылке внизу и узнайте, каким образом эту услугу получить. До новых встреч! Увидимся!